Несколько лет назад американский хакер Нил Кравец обнаружил необычное свойство своего сайта. Он привлекал много странных фотографий из России. Они выглядели как случайные снимки с нарисованными стрелками и кружками. Дело в том, что сайт Кравица позволяет удалять метаданные из фотографий, так называют информацию, которая зашифрована в фотографии, место, где делали снимок, модель телефона и так далее. Выяснилось, что сайтом пользуются российские наркоторговцы, которые хотят сохранить анонимность. За каждой стрелкой на фото скрывался маленький тайник с наркотиками. Назло наркоторговцам Кравец решил собирать эти фотографии и выставлять их на показ. Сейчас в его коллекции уже больше пяти тысяч фото. Это один из побочных эффектов ухода российской наркоторговли в Интернет. Я автор исследовательского проекта «Дракстат», посвященного изучению интернет-наркоторговли. Я анализирую сайты в Интернете или Даркнете, через которые продаются наркотики. И анализируя информацию, которая находится на этих сайтах, я изучаю продажи веществ, я изучаю тенденции в продаже веществ, я изучаю изменения наркорынка и просто наблюдаю за наркоторговлей, которая происходит через маркетплейсы. Мне кажется, что масштаб интернет-наркоторговли психоактивными веществами в России развит как ни в одном другом государстве мира. Если мы разделим всю интернет-наркоторговлю, она может происходить либо через маркетплейсы путем почтовых отправок и путем закладок, либо через мессенджеры теми же самыми путями, либо отправки, либо закладки. У нас в Европе, в Америке, в остальных мировых странах развита торговля через мессенджеры, торговля через маркетплейсы почтовой системой. У нас закладки, соответственно, такая система закладочная, она способствует большему наркопотреблению, как по мне, потому что вещества намного более доступны и намного более быстро доступны. Закладки – это тайники, которые наркоторговцы отмечали на фотографиях. В них обычно спрятаны герметичные пакетики с наркотиками, закрепленные на магнитах или зарытые в земле. Их называют «зиплоками» в честь механизма закрытия пакетика. По подсчетам Дракстат, за 2019 год в России сделали минимум 10 миллионов закладок. Он получил эти данные из отзывов на наркотики. Примерно половина покупателей оставляют комментарии о качестве вещества или его упаковке. Реальное число закладок может быть в несколько раз больше. Эти данные Dragstat взял, изучая главную онлайн-площадку по продаже наркотиков в СНГ. Наркоторговля в России это даркнет-маркетплейсы через которые покупает молодежь, это чаты во всевозможных мессенджерах, где продаются более такие традиционные наркотики, как опиаты, и это торговля с рук. Причем тут очень все интересно пересекается, потому что товар, купленный на ге... может быть продан через телеграм-чат человеку, который впоследствии будет продавать все с рук. То есть это все связано между собой и это огромный наркорынок, а я занимаюсь изучением того, что можно посчитать. Это все отображено в интерфейсе и, соответственно, этот интерфейс можно изучать, всю информацию собирать и, зная ограничения, которые есть на этой площадке в качестве данных, что там продажи, отзывы — это не все продажи, все клады, которые заглужены на карты, это не все клады, и, зная эти ограничения, можно делать какие-то более-менее объективные выводы по продажам через это очень важно понимать. Продажи через это далеко не все продажи в России. Российская наркоторговля перешла в интернет, потому что там ее не достает полиция. Полицейские прозвали закладки бесконтактным способом передачи наркотиков. Раньше, когда наркотики передавались руку в руки, дилера могли задержать при помощи контрольной закупки. Или даже рекрутировать его, чтобы выйти на поставщиков и клиентов. За 2019 год, по моим подсчетам, чистыми заработала... 6,2 миллиарда рублей – это вот только то, что я смог посчитать из открытых источников дохода. Учитывая некоторые области сайта, которые невозможно посчитать ввиду его структуры, я предполагаю, что чисто сгиб это больше 10 миллиардов за 2019 год. На этом видео из московского клуба «Мутабор» на полу лежат десятки зиплоков. Наркопотребители сбросили их во время полицейского рейда. В начале этой осени, как и довольно часто, почти каждый год, наркополиция устраивала рейды в клубах, в местах, где проводятся там какие-то рейвы. И это было в Москве, в Санкт-Петербурге почти в одно время. Там, про про про такие облавы случились на нескольких больших таких массовых мероприятиях. И организованные они, судя по всему, были прямо руководством наркополиции, главным управлением по контролю за оборотом наркотиками МВД России. Результатом рейдера в Мутаборе стало изъятие 14 грамм мефедрона. При этом было ограничено там, право на отдых, и на, право на собрание, право на как, доступ к культуре, потому что рейвы – это, в общем, часть культуры, право двух человек. И когда мы увидели, что, собственно, пресс-релиз МВД о том, что все это как бы было только из-за 14 графа мефедрона, и они выдают это как за... Хороший результат, даже смешно, да? потому что мы думали, что, ну там, наверное, какое-то серьезное преступление надо раскрывать с помощью отряда бойцов собор, которые учатся там, пресекать какие-то страшные преступления. Да? собор, который может там, в боевых действиях участвовать, стрелять, вооруженные до зубов в бронежилетах, приходит для того, чтобы задержать, и закрывает как бы, огромное мероприятие для того, чтобы задержать одного мелкого дилера, который, предположительно, диллера с 14 пакетиками мифедрона. Это, конечно, просто как-то абсурдно. Анонимный химик с ником Kinetics Forum The Hive впервые синтезировал мефедрон в начале 2000-х. Но популярным вещество сделал другой химик, житель Израиля под псевдонимом доктор Z, которого прозвали «крестным отцом мифедрона. В начале нулевых он работал на компанию, которая разрабатывала пестициды. В поисках нового пестицида он синтезировал мифедрон. По словам доктора Зи, из-за мифедрона паразиты бегают быстрее, поэтому становятся более заметными для хищников. Через 10 лет благодаря химическим формулам доктора Зи в разных уголках мира стали популярные ларьки, в которых торговали легальными, психоактивными веществами, в том числе мифедроном. Есть вещества, которые появились относительно недавно, есть традиционные наркотики, МДМА, амфетамин, кокаин, к которым мы привыкли, про которые мы слышали в фильмах. А есть вещества, которые появились совершенно недавно, которые создавались, чтобы обойти законодательство. Но когда законодательство с этим справились, просто эти вещества сформировали свой рынок. И это мефедрон, синтетический катинон, и это альфа. Они, это оба вещества из семейства синтетических катинонов. Они влияют по-разному. Но на данный момент продажи вот этих двух синтетических катинонов по э, количеству обгоняют продажи марихуаны на. В странах Африки и Ближнего Востока есть популярный ритуал: часами жевать листья ката в компании друзей. Это запрещенное в России растение действует как легкий стимулятор. Вещество, дающее этот эффект, называют катиноном. Его синтетические аналоги – мифедрон и альфа-ПВП. Сейчас они одни из самых популярных наркотиков в России. Эти вещества производят из реактивов, которые можно заказать у химических заводов. Мифедрон – очень редкий наркотик, и раствор, которым ты колешься, он очень концентрированный. Если ты выпадаешь хотя бы чуть-чуточку мимо вена под кожу, то есть это ожог, который не снаружи внутрь идет, а изнутри наружу. Это очень страшно, когда смотришь на кожу и просто вот на красной горячей поверхности появляется волдырь, он проваливается вниз, в а потом чернеет. Один из ожогов, он воспалился очень сильно. Это, вот если ты колешься в район кисти, это называется капиллярная система. Воспаление в капиллярной системе, оно распространяется очень быстро, отек. И... Если бы мне не сделали ночью операцию, а сделали бы, например, утром по плану, как положено, то, возможно, была бы ампутация. Блок Элли под названием «Мама, я в Сибири» был одним из первых популярных телеграм-каналов про употребление наркотиков. Когда я начала употреблять наркотики, у меня поменялась жизнь вообще кардинально полностью, сменилось все. Круг общения, я потеряла отношения семилетние с гражданским мужем, я потеряла семью, все, все, что можно было потерять, дом, я осталась на улице абсолютно одна. И я сидела в каком-то чате, где сидели... Тусовщики, у наркопотребители, в основном подростки. И кто-то из них употреблял наркотик Тусиби это шульгинский психоделик, у которого сложно было название Сибирь. И после этого написал Мама, мама, я в Сибири, я упорот». Я подумала, что это неплохая игра слов, тем более я бы вот свои мысли, которые я писала в дневнике, я бы адресовала их своей матери, которая никогда не слушала меня. То есть для нее употребление наркотиков ребенком это катастрофа, она всегда говорит лучше бы ты умерла. То есть она никогда ни за что не стала бы слушать ничего от меня, но я подумала, что ну, как бы, почитать она может. В детстве она все время искала и читала мои личные дневники. Я их как только я не прятала, я всегда знала, что она находит. Она находит и демонстративно их швыряла, ну, то есть не на место клала, то есть, чтобы я видела, что она все нашла и прочитала. Я подумала, что вот а сейчас я хочу, чтобы она нашла и прочитала. Ответственность за пропаганду наркотиков, она фактически вводит цензуру там, в средствах массовой информации и саму цензуру для тех, кто говорит о проблемах наркополитики, проблемах зависимости и так далее. Пропаганда, которая сводится, с одной стороны, к преследованию там, независимых журналистов, как мы это наблюдали наблюдали в некоторых случаях, издания 7 на 7 и другие, и, с другой стороны, бессмысленное преследование каких-то граждан за норские с изображением конопли, ремни, с изображением конопли, кепки и так далее Которые там стояли на остановке И забыли вот задержаны полицией совершив такое страшное правонарушение В носках с марихуаной нет пропаганды На самом деле, это как бы позиция Совершенно идиотская как бы Каких-то экспертов, которые говорят, что Изображение листа конопли значит, Привлекает внимание И вызывает у лиц Каких-то желаний употребить наркотические средства Не может само по себе изображение Вызывать желание употребить наркотики Не может за нет такой причины следственной связи, что человек увидел лист конопли и будет какие-то действия совершать к тому, чтобы купить марихуану и употреблять ее. Так же, как вот, я знаю, конфеты красный макс с изображением мака не, не заставляют человека идти и э, посрывать мак и изготавливать из него наркотические средства. То же самое с коноплей. По большому счету нельзя, ну, там, запретить изображение коноплей. Главное об этом, что, ну, даже если допустить, что вот изображение марихуаны, конопли может как-то побуждать людей к употреблению марихуаны, преследование людей, которые такие футболки носят, не может привести к тому, что эти, как бы, люди будут меньше употреблять наркотики или будут меньше склонны к употреблению наркотиков, или вообще захотят употреблять наркотики. Вот пред изображение наоборот как бы окутывает это каким-то э, флером какого-то чего-то подпольного, который может только привлечь к этому внимание. Ну и главное, невозможно запретить изображение. Это как бы все равно, что тушить там спички, когда где-нибудь ог горит огромный пожар, вот и таким образом пытаться потушить пожар.